Приветствую! С вами Сергей Бердачук. И в этом видео я сделаю базовый аудит сайта в рамках акции по продаже программы для раскрутки SEO в vision блога Александра Лютова, посвященного различному бизнесу в интернете, заработку и так далее. Итак, первое, что я сделал, это провел технический аудит в самой программе SEO в vision сайта. Как бы сильно большой проблем я не вижу, то есть, критических ошибок, пятисотых ошибок нету, четырехсотых нету, есть ряд редиректов и страниц, если обратить внимание, страница page, они там я внимательно просмотрел есть, даже если так рассматривать, вот иерархия, видно под страницы и они закрыты от индексирования, я бы так не делал, то есть вы фактически закрываете эти страницы и ссылки на внутренние разделы вы теряете. Ну, на самом деле, это спорный вопрос. Не знаю, правильно это или неправильно делать. Я вообще не люблю структуру сайтов. Это WordPress-овский у вас сайт. Не люблю структуры с использованием записей. А в основном делаю сайты именно в режиме страниц. Там есть два режима в WordPress. Это Page и Post. Так вот, режим Post это не, ну, он автоматически не совсем полный контроль получается. В режиме создания записей получается вы можете сделать дубликаты страниц если одна и та же страница попадает в разные разделы ну, на самом деле это хозяин барин что касается сайта самого то есть если по техническим вещам ну, здесь еще так просмотреть по мелочи. количество ссылок большое но тоже это не критично по количеству страниц мне здесь показывает 161 страница если посмотреть в результатах Google проиндексировано 140 у Яндекса проиндексировано 150, ну, примерно корреляция достаточно четкая. 160 страниц, 160 примерно у нас в поиск попадает. Как бы, хотите больше, просто пишем больше контента. Там обычно, если сайт хорошо сделан, в плане того, что если материалы интересные, то после 500 обычно уже идет по нарастающей. Есть, если у вас будет 500 страниц, то посещаемость может быть 700, 800, 1000 даже. На 800 страниц, 900 тысяч, посещаемость может превышать существенно. Но, опять же, это сильно зависит от конкурентности в, в нише, которую вы используете. В данном случае ниша такая не очень конкурентна. Мой опыт показывает, что вот, вот я просто посмотрел тут ряд статей, всякие статьи, советы веб-мастеру, оптимизация веб-сайта. Оно все хорошо, но... Это не та аудитория, у которой есть большие деньги. Есть это в основном молодежь, студенты, люди, у которых пытаются заработать деньги. Соответственно, так как эта тема не сильно конкурентная, в ней продвинуться гораздо проще. То есть вам, конечно, в плане того, чтобы продвинуть сам сайт, явно проще. Но с другой стороны, и заработать денег, я вижу просто здесь вот блоки рекламные, блоки AdSense, на них вы заработаете гораздо меньше, если бы ваш сайт, по сравнению например, с сайтом, который был бы посвящен более конкурентной тематике, например, автомобилям, недвижимости, отдыху, различным грузоперевозкам, медицине и так далее. То есть конкурентные темы, они позволяют заработать гораздо больше. Но, соответственно, и в них вам и сайт продвинуть будет сложнее. Поэтому как бы развивайте свой блок в текущем виде. Давайте пройдемся по основным вещам которые я здесь вижу структура сайта вот это вот блок э, опыт показывает что подписываться конкретно вот здесь вряд ли кто то будет если его делаем то его делаем под конкретным видео то есть создали видео под видео сделали кнопку подпишись она будет работать вот этот вот, мы потеряли драгоценное место здесь было бы опять же категории блока может быть но ну, по функциональности самый вот верхний правый угол как бы он самый такой ценный в плане заработка здесь вот как раз вот реклама вот эта вот она здесь отработает вот этот фрагмент потеря по сути потеря драгоценного места и вообще вот шапка сайта это на самом деле потеря драгоценного места Не глобальный сайт он такой немножко когда я начал на самом деле его аудит делать, он мне показался вообще каким-то устаревшим. Тут буквально за неделю поменялся частичный дизайн, я смотрю. Есть, если, например, посмотреть статистику, я делал, видите, здесь была шапка совсем другая, потом еще одна шапка появилась. И сейчас я вижу, что уже другая, более качественная. То есть, как первое было мое замечание, то что картинка была не очень качественная, плохо было видно. Но на самом деле, именно здесь эта шапка имеет смысл, наверное, только на самой главной странице то есть на начальном этапе. Дальше я бы делал все-таки старался акцентрировать внимание, но на ту статью, где мы находимся то есть, например, мы находимся вот на, на какой-то конкретной странице принципы дизайна нарушены во-первых, вы используете красный цвет красный цвет он не очень его хорошо использовать вот у меня на сайте есть цвета есть специальная статья, например, какие цвета лучше использовать. Так вот здесь вот в плане читабельности самое вот В этом порядке надо рассматривать. И красный цвет является активным цветом. Его ну, используем очень аккуратно. В данном случае желто-красный, например, это показатель вот этих вот докеров. Желто-красный и бело-красные, они ближе к скидкам всяким использовать его именно для самого сайта для основных блоков ну это потеря на самом деле драгоценного привлеч... момента привлечения внимания людей потеряете акцент то есть я захожу на сайт вот то что я сейчас вижу фактически я вижу только шапку я не вижу вот эту картинку то есть по хорошему дизайн это даже не просто визуальная картинка это создание не креативных каких-то продуктов, это способ повысить качество восприятия контента. Например, если мы создаем рекламный блок, то дизайн это способ повысить его отдачу в целевое действие. То есть дизайн делает работу объявления лучше. Каждая статья на сайте наша должна быть фактически мини-объявлением. У нас есть заголовок, есть какой-то визуальный элемент. Основные принципы дизайна, сейчас я их расскажу заодно но ну, вот если вы посмотрите на продукты apple например там ipod, ibook то создается именно вот ощущение дизайна ощущение что они удобны в использовании простые и их легко использовать это вот внутреннее создает внутреннее ощущение ценности когда я смотрю на ваш сайт у меня создается ощущение ну такое весьма двоякое я понимаю что целевая аудитория это студенты это молодежь но он больше такое напоминает ну не то чтобы устаревший, но Студенческую работу. То есть на каком-то таком вот уровне люди делают именно такие вещи, пытаясь выделить. Ну, возможно, что это еще связано с менталитетом, то есть как бы людей, кто как воспринимает. Но опыт показывает, что чем проще, на самом деле стараемся все делать максимально просто. Не надо от этого всего ляпистого. Если что-то делаем, то делаем... всегда думаем, что за для чего нам эти элементы нужны. И при оформлении сайта желательно стараться делать их простыми, максимально чистыми, контрастными. Надо пытаться, вот заголовки, опять же, вот тут в данном случае заголовок, мы используем синий цвет. Синий цвет, ну, в классическом дизайне именно HTML-верстке, это ссылки, да, ну, ну, нет тут стыковки, есть стандартное, например, цветовое сочетание, Есть сочетание цветов, когда.. Сейчас мы попробуем даже найти. Вот. Берем картинку вот такого типа. блоки у нас по треугольнику. Либо по треугольнику, либо по квадрату. Вот берутся вот такие вот схемы, когда какие цвета. Вот она, кстати, есть у нас. Гармония цветов. То есть цвета должны быть. Если мы используем, например, синий, то он коррелирует с красным. С желтым с розовым тут видите если мы используем зеленый он, он коррелирует опять же с зеленым с красным по вот, цветовым гаммам максимально стараемся ограничить количество цветов на сайте желательно их ограничить четырьмя четыре базовых цвета на которых мы делаем весь сайт и красный цвет использовать именно только для выделения каких-то элементов чаще всего я его использую в картинках То есть основной цвет он должен быть более приглушенным Сайт сам делается на белом фоне, черными буквами. Это для высокой контрастности. Принцип, один из принципов дизайна это гравити так называемый. В нашей менталитете он, это мы рассматриваем чтение сверху вниз и слева направо. То есть когда человек попадает на сайт, он должен увидеть, то я здесь получу. Как правило, никто не ходит на сайт через главную там никто не запоминает этот сайт и они люди приходят из поиска в поиске набирают свои проблемы соответственно когда он попадает ему ну, фактически он, в идеале он должен быть вот так вот должна быть заголовок какой-то максимально выделяющийся визуальный элемент то есть самый первый принцип дизайна это создание чем проще тем лучше у нас должна быть какая-то внешняя цель цель и второй принцип это создание доминирующего элемента то есть у нас когда мы попадаем на страницу мы должны вот это обычно чаще всего это либо же заголовок большими буквами либо же о, какая то картинка или видео которая доминирует соответственно дальше мы делаем иерархию этой доминантности то есть заголовок подзаголовок вот это вот потеря потеря реального пространства вот эти все элементы тоже протерек, рамки тоже фактически нам мешают они отвлекают от внимания так, ну давайте на какую-то статью даже перейду. Вот я зашел на статью. Есть картинка. Опять же, картинка выравнивания. Насчет выравнивания, тут сложный вопрос. То есть, желательно не более двух типов выравнивать. Если мы делаем левостороннее выравнивание, все нормально. Вот здесь вот, опять же, у нас есть проблема. Я вижу на ссылке, видите, синего цвета ссылка, да, она видна. Попали сюда, есть красный. Красный цвет в нашем менталитете означает установку кнопки ссылки красным цветом не рекомендуется делать и статистика по крайней мере я тестировал на лендингах кнопки когда делаешь красным в редких случаях они работают хорошо чаще всего зеленый цвет например в кнопок или желтый такой оранжевый гораздо эффективнее работает если мы сделали здесь синюю ссылку то лучше сделать ее, например темно синюю подчеркивание. с подчеркиванием никакого виталия вот этого наклона вот, не должно быть Просто подчеркивание более темные. Ну обычно там после клика есть еще два типа оверхед. И уже после того как кнопка нажималась, она чуть-чуть там светлее становится. Все. Не надо вот этого делать. Это достаточно грубая ошибка. Так, что у нас тут есть? Ну, картинки опять же. Смотрим. Здесь одного типа картинки. Вот все какое-то разорванное, все Не, нету единого стиля. Если уже делаем картинки, то сделаем все однообразно. Вот это вот блок уже пошел какие то других совсем картинок, в другом стиле оформления. Кстати, подписи, желательно сделать еще подписи под картинками, они, они привлекают внимание. За последние годы я смотрю, что важнее даже не только технические проблемы. Вот программа, допустим, она позволяет выявить технические проблемы, позволяет планировать структуру сайта. Но кроме этих технических проблем, очень важно само наполнение важен именно качественная верстка легко чтобы было читать потому что материалов сейчас в интернете очень много и люди просто ну когда попадают на такое вот творение и большинство просто уходит потому что как бы например я бы не задержался на таком сайте потому что он не внушает доверие сильно большого нету может даже проще зайти на какой-нибудь ну например на Team Forest и поискать себе более какие-то такие дизайнерские темы оформления там можно найти бесплатные варианты то есть есть топовые варианты тем оформления либо же просто упростить свой сайт вот действительно проработать именно с визуальной точки зрения и плюс еще опять же целевые вещи то есть каждая страница сайта если мы задаемся ну, в данном случае я понимаю что вы Ориентируйтесь на контекстную рекламу. Я уже сказал, что контекстная реклама имеет смысл все-таки в тематиках более конкурентных делать. Но там опять же вам сложнее раскрутиться. Вот эти вот блоки они, как, когда я например такое вижу, это очень сильно снижает доверие. Статья почти закончилась. Пошел фрагмент, я не вижу целевого действия. Желательно в конце статьи. Но есть вот подпишись. Но опять же, вот это. Как, как знаете детское все-таки вот это вот не все понимают юмор то есть юмор в рекламе работает далеко не всегда хорошо поэтому я бы не рекомендовал вот такие штуки делать делаем конкретно пишем там нажмите туда рекомендуем то то там, допустим если мы делаем здесь какое-то вот я просто смотрю у вас курсы создания автоколлажа да тогда если если у вас есть курс по фотошопу сейчас посмотрю если курс по фотошопу где-то тут видел продукты эти на самом деле карта сайта тоже ненужный элемент я его обычно оставляю только для поисковиков и в данном случае вот если посмотреть у вас с картой сайта там одна из проблем что слишком много страниц на него на нее ссылается В общем, смысл такой, что если вы делаете какие-то интернет-продукты, да, то мы выстраиваем, на самом деле, на любом сайте фактически, даже на блоге можно выстраивать продающие воронки достаточно четко. Мы делаем тематические статьи, которые приводят нас на нужный продукт. Я написал статью, сделал посадочную страницу, допустим, вот я зашел на курс создания сайта по шаблону, то есть я создал отдельный лендинг, отдельную страницу, которая будет посвящена именно вот этому созданию сайта, например, да расписал все ценности, опять же, начиная от классической, например, схемы лендинга то есть у нас есть логотип, есть описание, блок ну, вот в данном случае, как бы не знаю Здесь контактная информация должна быть справа вверху. Вот этот вот блок по-другому должен оформляться для лендинга. Здесь, в этой центральной части, мы либо видео записываем с описанием всех функций. В общем, обычное классическое продающее видео, не очень длинное, минуты на полторы максимум, там, на две, которые.. Ну, либо же, если вы умеете действительно хорошее видео, то есть, какой то тут две крайности. Либо совсем короткое делаем, либо достаточно большое, до, до получаса. Ну, такой большой достаточно тяжело обычно это делается в рамках Product Launch, когда мы создаем серию видео, и одно из видео является продающих. То есть, одно ну, большое видео никто смотреть не будет. И форму захвата на какой-то бесплатный продукт, а уже с бесплатным продуктом, ведем на конкретную продажу вашего продукта О текущим вещам что я не увидел у вас на сайте есть такой формат open, open graph markup то есть что это значит вот такой мета информации я вас не увидел желательно ее добавить есть, это делается при помощи например плагина специальных либо же верстка шаблона можно поменять Реально по техническим проблемам я на сайте особо ничего не вижу. Из ключевых вещей это сам, сам контент и скорость сайта. То есть по скорости сайта. Ну, стандартно это гугловский Speed спид Sites Здесь опять же я вижу, что у вас есть мобильная верстка. Я там видел, что у вас есть ускоренные таблицы, трубостраницы Яндекса. Не у всех они приносят трафик. Соответственно и гугловская альтернативная ТМ. Страница тоже не факт, чтобы приносить трафик. Поэтому изначально надо делать верстку responsive, то есть адаптивную для мобильных устройств. И мой опыт показывает, что примерно от 40 до 60% текущего трафика на разных ну, зависит от сайтов тематик с мобильных устройств. Поэтому мы фактически на текущий момент ориентируемся на то, что сайт должен быть максимально простым и максимально быстрым. Что касается проверки скорости. Один из самых простых способов анализа сайта – это в Google Chrome можно поставить расширение LightHouse и, допустим, либо же в консоли отладчика, либо же там кнопка вот такая появляется, можно запустить, он протестирует ваш сайт, создать отчет. Ну достаточно, надо подождать, пока все операции пройдут происходит эмуляция работы под мобильным устройством на разных, в разных режимах с разной скоростью и система выдает рекомендации по тому как лучше ваш сайт сделать чтобы он какие есть проблемы как это можно улучшить ну, например классическое это у нас создание агрессивной веб-аппликейшн -аппли, веб Скорость не очень высокая в данном случае, то есть первый контент отображ... начинает отображаться, судя по вот этому тесту, примерно через 2 секунды, ну в принципе уже неплохо. Агрессивной верстки нету, но есть проблемы с картинками, то есть можно сделать отложенную один картинок, есть здесь такой пункт рекомендации, как, как лучше, фундаментальные способы, как лучше повысить, что конкретно надо сделать для сайта это один из способов анализа ну классический способ анализа это google insights в данном случае что у вас видно что идут множество запросов если можно то есть java script можно было бы в один, в один объединить и минимизировать css точно так же и картинки сделать по рекомендациям ну вот gmetrix тоже показывает, что у нас есть проблемы с картинками, с CSS-ками, проблемы с редиректами. Но это опять же вот видно, что это просто Яндексовским. Тут ничего сделать не можем. скорость. Здесь показывает, что вот эта страница за 5,5 секунд загрузилась. Pingdom тоже показывает, ну, порядка трех секунд. Очень интересный есть сервис, вот Ping из Google. Он позволяет симулировать ваш сайт, к сожалению, я не вижу, что он не, не находит, то есть недостаточно данных для анализа, судя потому, что он мне написал, то есть он его просто банально пока что не находит. Но ну, один из моих сайтов я вот посмотрел, что это позволяет сделать, например, он оценивает вашу э, скорость вашего сайта, там, например, на за три с половиной секунды, что это вот это значит, что вот, видите, загрузка сайта происходит 0, 5, 1. На 4 секундах примерно начинает отображаться. Это пейдж-тест. Я вижу, что здесь у нас проблема с ресурсом. Лог-хедер PNG не находится. Кстати, я там до этого еще видел, когда у вас были, была старая верстка. Картинки были в PNG-формате. Так вот, PNG-формат для картинок использовать желательно только когда мы делаем скриншоты и не масштабируем, тогда он получается очень компактный и эффективно его использовать. Если же мы масштабируем картинки, либо же на картинка это фотография, то лучше же JPEG использовать, он получается более компактный при более высоком качестве. Что касается вот этого сервиса, здесь можно такие интересные вещи. То есть, если я здесь посмотрел, что у вас, например, на сайте средняя посещаемость всем ну вот это у нас 126 человек в среднем в день приходит, да, 222 просмотра. Это у нас 4000 посетителей. Ну, как бы совсем мало. То есть, когда у вас сайт будет тысячник, допустим, у вас будет здесь там 30 тысяч посетителей. Тогда можно уже рассматривать такие интересные вещи. Например, мы пишем там 30 тысяч месяц посетителей. Средняя, например, стоимость заявки, например, 100 долларов. Конверсия сайта 0, например, 1%. Точнее, ну как, в среднем, на самом деле, страницы, типовые лендинги на холодный трафик, они не превышают 1-2%. На горячий трафик это может быть до 50%, но это надо понимать, что горячий трафик, это когда вы приводите клиентов из рассылки то есть людей которые у вас либо что-то уже покупали либо которые вас хорошо знают и вот грубо говоря если допустим у нас была конверсия там один процент то допустим вы зарабатываете ну на самом деле получается например у нас тысяча страниц из них реально продающих там может быть сотня то есть у нас соответственно конверсия не один процент а 0.1 по факту со всего сайта. Ну, допустим, у нас тут можно на, на такой скорости, на таком количестве зарабатывать в среднем при скорости загрузки 2 секунды. точнее даже вот фишка в чем, что на текущей скорости три с половиной мы там зарабатываем определенную сумму. Но ускорение сайта на каждую, там, допустим, если мне удастся скорость загрузки повысить до 2 секунд рендеринга, то я заработаю дополнительно 2000 долларов при таких показателях. Если я скорость увеличу до 0,7 секунд, то видите во сколько раз. То есть фактически статистика показывает, что в интервале от 2 секунд до 2 секунд, когда загружаются секунды, уже до 4 секунд, мы теряем конверсии 50%. А привести людей на сайт достаточно тяжело. И одна из вот текущих вещей направления – это создание оптимизированных сайтов, оптимизированных с точки зрения производительности, загрузки. То есть у нас сайт должен загружаться очень-очень быстро. Эта вот картинка должна быть не на 4 секундах, а хотя бы на 2,5. Соответственно, это влияет, что это хостинг влияет. В данном случае это может быть кэш у вас не подключен, что на сайте, если есть кэш, то, как правило, вот это вот первое, первые этапы, он достаточно быстро происходит. Дальше, в зависимости от того, сколько у вас ресурсов, то есть, чем меньше вы лишних ресурсов грузите, тем лучше. Чем быстрее сайт работает, тем он эффективнее. И на самом деле, очень сильно это влияет на подвижение в гугле. То есть, чем сайт быстрее, тем, и чем интереснее на нем материалы, тем Google и Яндекс его лучше ранжируют по факту, чем как бы, поведенческие факторы. Большую роль играют. То есть, кроме, кроме того, что мы пишем красивые, хорошие заголовки по правильным формулам, создаем красивые картинки, пишем хороший контент, нам на, надо сделать это все максимально удобно для пользователей. То есть, если сайт будет действительно слишком перегружен рекламой, в данном случае он достаточно сильно перегружен рекламой, то раскрутить его будет гораздо сложнее что еще хотел здесь обратить внимание я заметил блок, вот этот вот Вначале я думал что это без ссылки на внутренний сайт но мне он смущает то есть как бы да я нажимаю ссылку я перехожу на внутренний блок на внутреннюю страницу вашего сайта но потом интересно что у нас здесь есть реклама от google и если посмотреть то у нас это google ads то есть это похоже на рекламу AdSense. Если эти скрипты нужны для, например, мониторинга, для анализа там, посещаемости и конверсии, то да. Если же это перебивается, реклама гугловская, и вы фактически... Ну, это запрещенные механизмы, так делать нельзя. Я не, не могу достойно сказать, но я бы не, не рекомендовал нам так делать. Плюс еще ко всему, вот... Что касается, опять же, дизайна, видите, у вас разные тексты, разные типа типографии, так называемые, то есть типы шрифтов не должны в рамках сайта не более двух типов шрифтов, то есть их, как правило, двух делают разными для заголовка один тип шрифта и для текста. Все, вот этот вот Times New не должно быть сразу видно, что не профессионально. Вот это вот уже как бы очень сильно бросается в глаза, что Некачественно сделан дизайн. Может быть, просто имеет смысл просто взять готовый шаблон и переделать сайт. пожалуй, на этом все. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта больше продаж. .ру. Внедряйте эти техники и удачных вам продаж.